Отлично, плюсики пошли в чате, это хорошо, я как раз поставил на запись. Вот, как в последний момент вспомнил, что нужно еще на запись поставить, дабы, чтобы она была. А, сразу хочу предотвратить все вопросы по поводу записи. Запись делаем, но насколько будет она или нет, это все зависит от обстоятельств, вы сами понимаете, что это техника, а техника свойственно а, подводить. Хорошо, отлично. Так, я вижу, что плюсики пошли в чате, давайте тогда озвучу вам условия нахождения на этом вебинаре, да, потому что всегда на любых вебинарах находятся самые умные, которые лучше меня знают, как вести там вебинар, где нужно ближе к делу перейти и многое другое. Если среди вас есть какие-либо такие девушки, либо сразу выйдете, либо постарайтесь сдерживаться и уважать других. Если я что-то говорю, значит в итоге у вас сложится готовая картина. Я человек опытный, не просто так, у меня 15 источников дохода, да, я уж точно знаю все о социальных сетях, как из них добывать клиентов, и уж точно знаю, как вести вебинар. Поэтому давайте договоримся, что если вы жаждете что-то сказать, если вы считаете, что знаете больше по этой теме, то давайте мы как-нибудь соберемся на ваш вебинар. Но если вы все-таки пришли ко мне, уважайте меня, и я не хочу, чтобы рухнул чат, и вебинар прекратился. И к тому же давайте договоримся, когда я буду задавать вопросы, вы будете отвечать в чате. Но все ваши вопросы вы будете записывать на листочек, и в конце вебинара я отвечу на все интересующие вас вопросы. Чтобы просто у вас была уже какая-то информация, чтобы вы задавали вопросы не о том, о чем я буду говорить буквально через пять минут, Поэтому просто записывайте все вопросы, если к концу вебинара у вас все-таки они останутся, я их не развенчаю, тогда, естественно, вы у меня все спросите, я вам на все отвечу. Так, ну, отлично, тогда, э, если вы согласны, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, что вы согласны, э, что если... Отлично, плюсики пошли в чате, это очень хорошо, значит мы с вами сработаемся сегодня. Если же все-таки кого что-то не устраивает, то давайте мы с вами распрощаемся, не мешайте мне и не мешайте людям получать информацию, которую я приготовила. Итак, отлично, давайте для начала мы э, с вами познакомимся, напишите, пожалуйста, откуда вы, сколько вам лет и какие цели ставите на сегодняшний вебинар. Я спрашиваю именно про сегодняшний вебинар, потому что если вы не знаете, зачем вы пришли, то есть у вас нет никакой цели, то, скорее всего, вы ничего и не добьетесь, а просто так потратите время. Если вы не знаете, куда идет ваш корабль, естественно, он придет не туда, куда вам нужно. Поэтому основная задача сейчас определиться с целями, за которыми вы пришли на сегодняшний вебинар и вообще туда ли вы попали. Так, Ирина, ты с Подмосковью хочу работать в декрете. Ирина, цель на сегодняшний вебинар, это я действительно не смогу вам помочь сейчас работать в декрете. Поймите, для того, чтобы вам начать работать в декрете, вам нужно сначала обучиться, да, там чему-то, и потом набить руку и, начать работать. За сегодняшние полтора-два часа, поверьте, вы не сможете это сделать. Поэтому цель на сегодняшний вебинар поставлена неправильно. А, так, Юля, 25 лет, Питер, хочу работать администратором социальных сетей, Юль, а, это не цель на сегодняшний вебинар, сегодняшний вебинар, я хочу узнать о том, как работает администратор социальных сетей, да, эту цель мы сегодня выполним, но работать вы не сможете, а, так, еще одна, Юлия, 30 лет, стать администратором в Инстаграме, на сегодняшнем вебинаре это у вас не получится, Валентина, нужна подработка. Сегодня вы подработку тоже не получите. Еще раз, девочки, вам нужно определиться, что такое цель. Я именно говорю краткосрочная цель на сегодняшний вебинар. Зачем вы сюда пришли? Подработка, работу вы сегодня за полтора-два часа не найдете. Узнать все про Инстаграм и научиться, как там продавать. Ну, да, вот это я понимаю еще хотя бы какая-то приблизительная цель. Вот, но мы про продавать сегодня мало будем говорить, потому что мы сегодня с вами будем работать на кого-то, вот. А про свои личные продажи говорить практически не будем. 38. Новосибирск. Хочу научиться зарабатывать в Инстаграм Опять неправильно поставленная цель а, – узнать информацию о том, как зарабатывать в Инстаграм. Это как вариант, да. А, так, Надежда, 37, Уренгой научиться работать в Интернете. А, мы сегодня говорим конкретно про Инстаграм, мы не говорим про в целом Интернет. Интернет – это обширное понятие. Так, Татьяна, изучение возможностей социальных сетей, Инстаграм. Изучение это, скорее всего, ваши конкретные действия. А вы узнаете сегодня на вебинаре. То есть изучение это вы после того, как вы узнаете, вы пойдете применять. И тогда это уже будет практика и изучение. Так, Анна 29. Новосибирск узнает, как возможно использовать Инстаграм для рекламы. Отлично, как вариант, но сегодня мы чуть-чуть. Будем затрагивать это, но вам нужно будет под призму это рассматривать, потому что мы будем говорить все-таки о том, как работать администратору в Инстаграм-аккаунте. Конечно, по продвижению мы тоже будем говорить про рекламу, но с другой стороны немножко. Так, э, э, так Ирина, 26 лет, Керемчук, Украина. Цель – получить информацию, как работать администратором в Инстаграме. Отличная цель, да, Ирина, эту информацию вы сегодня как раз и получите. Узнать о возможностях Инстаграм, Светлана, да, хорошо, так, Ирина, 32, Греция, Халки, а, была у вас, Ирина, давно, правда, но была. Осваиваю Инстаграм для работы, Продвигают туризм на острове Малоизвестном и хочу понять, как вообще работает администратор и как функционирует Инстаграм отличная цель будем говорить именно про администратор сегодня что-то вы для своей работы тоже возьмете конечно марина иметь пассивный доход за полтора два часа сегодняшнего времени вы не получите пассивный доход поэтому это не цель на сегодняшний вебинар юлия 31 новосибир хочу узнать какие есть инструменты продаж в Инстаграм. отлично так дина украина информация о заработке. Понять, интересно ли мне это, Диана, отличная цель, конкретно, э, и все по делу. Елена, 45, Израиль, расширить свои знания о возможностях Инстаграм. Да, хорошая цель, Зиля, Самара, узнать, как можно заработать в Инстаграм. Мы сегодня говорим не про заработок в Инстаграм, а о том, как администрировать аккаунты, вот и как администратор может заработать на аккаунте. Да, это мы говорим. Так, Татьяна, Ванкувер, 45 лет, люблю просто любые ваши вебинары, всегда нахожу что-то новое для себя, Татьяна, спасибо огромное, рада, что помогаю, так, Анна красноярк 36 лет, расширить знания работы в Инстаграм, так, на 30, хочу понять, интересно ли мне будет зарабатывать в Инстаграм, какие у него возможности, возможности безграничны, Марина, 31 год, Ростов-на-Дону, расширить знания о заработках в социальных сетях, но я бы даже больше сказала расширить знания о заработке в социальной сети Инстаграм. Отлично, супер, у вас суперские цели тех, у кого они есть, которые адекватные, и не просто хотят какой-то новый заработок, Понятное дело, что вы, по считаете, это невозможно добиться, потому что для всего, чтобы заработать, нужно время и навыки свои определенные. Итак, но уже что-то, я надеюсь, что те люди, которые цель сначала написали неправильно, они уже доработали свою цель у себя в голове, и дальше мы э, с вами двигаемся в направлении самого вебинара. Поэтому готовьтесь, сегодня будет жарко. Ой, давайте я представлюсь для тех, кто меня еще не знает. Меня зовут Юлия Рыж, я радиоведущая, владелец тренингового агентства для девушек «Валим из офиса» совладельца интернет-магазина, магазин инфопродуктов, совладельца сервиса, заботливый сервис-сайт, и владельца франшизы квестов живых э, в, в, в двух городах, и э, для... вообще путешественница заядлая, и мама э, почти восьмилетнего ребенка, который растет у меня уже на протяжении пяти лет, свободным и без каких-то ливых. Э, преград. Итак, э, ну, у меня э, такие для начала к вам больше риторические какие-то вопросы, да, вот, э, вот как часто вы думаете, что было бы хорошо иметь там больше денег, да, когда бы вообще ты могла съездить в отпуск, помочь там родителям, там оплатить ребенку хороший детский сад, да, там возможно побаловать себя в дорогом спа. Да и вообще десятки способов потратить заработанное. Ну вот ты вот точно смогла выбрать лучший, но где вот это заработанное взять? Вот у тебя же уже есть работа, вообще жизнь-то устоялась, в принципе. Целый день ты там проводишь в офисе, вечерами занимаешься домашними делами, а в выходные все-таки хочется отдохнуть. Вроде хорошо бы было найти подработку, но тогда не настанется ни сил, ни времени, но вообще на саму жизнь. И менять работу, в принципе, смысла-то нет. Все равно будет все то же самое, что и сейчас. С утра до ночи, как белка в колесе, скромные накопления, которых там хватит только на отпуск. Ну, или вообще ты не работаешь и сидишь в декретном отпуске, все вокруг там завидуют тебя, потому что ты же дома находишься постоянно, А ты бы хотела иметь собственный источник дохода, заниматься не только хозяйством и быть не только мамой, но как найти вообще вот эту отдушину, как найти этот желанный стабильный доход. А вот если твой ответ э, на все эти вопросы нет, то ты смело можешь закрывать наш сегодняшний вебинар и заниматься чем-нибудь совершенно другим, или есть, же ты хочешь наконец-таки начать, да, зарабатывать в интернете, то сегодняшний вебинар именно для тебя, да? на нем я расскажу, как стать администратором аккаунта э, в Инстаграм и зарабатывать от 25 тысяч рублей в месяц за пару часов работы, это действительно так, это доказано неоднократно и действительно возможно, потому что на данный момент Инстаграм находится на гребне волны. Ответьте, пожалуйста, мне на несколько вопросов, да, у вас есть Инстаграм, то есть пишите ответы в чате, есть ли у вас Инстаграм. Да, отлично, отлично, отлично. Вы каждый день заходите в Инстаграм вот по несколько раз, Отлично. Вы комментируете и лайкаете фотографии в Инстаграме вот с большим удовольствием? Отлично, отлично. Вы выкладываете посты и делитесь ими со своими друзьями? То есть вы активничаете в Инстаграме постоянно? Постоянно? Ну, тогда я хочу вас поздравить, профессия администратора инстаграма аккаунта, она точно для вас, потому что действительно вам придется, если вы хотите работать в инстаграме, осуществлять все эти вопросы на ответы, которые я вам задавала, если действительно от этого получаете кайф, то, конечно же, это работа конкретно для вас. Но давайте же все-таки я вам расскажу, почему, если у вас что-то вы еще не делали, почему вам стоит обязательно начать этим заниматься. Что, давайте поговорим о том, что же является самым главным в любом бизнесе. В любом бизнесе быть всегда на гребне волны нужно. То есть в бизнесе всегда нужно следить за тенденциями, да, чуть там зазевался, тебя сажали конкуренты, поэтому всегда нужно отслеживать тенденции, где находится твой клиент, и где нужно в этот момент бизнесу быть. Ни для кого не секрет, что самая популярная и быстро развивающаяся социальная сеть России сейчас это Инстаграм. Люди просыпаются и сразу заходят посмотреть, у кого какие новости, что нового в Инстаграм. Поэтому любой бизнес должен понимать, если он хочет и дальше процветать, то ему нужен аккаунт в Инстаграм. Почему именно создание аккаунта в Инстаграм важно для любого бизнеса? Давайте разберем с вами поподробнее. А, я вот сравниваю две социальных сети там ВКонтакте и Инстаграм. Я думаю, все из вас с ними знакомы. То есть и социальная сеть Инстаграм, и Контакт – это две, ну, можно сказать, разные кардинальные сети. Они достаточно сильно отличаются друг от друга и вообще даже от других социальных сетей. Например, если даже сравнить Фейсбук и ВКонтакт, то они тоже разные. А, так вот, кто-то любит ВКонтакте, кто-то больше сидит в Инстаграме, у этих социальных сетей есть определенные плюсы в каждой из них. Но есть также, конечно же, и минусы. Я вам хочу показать наглядно, в чем их основная разница, чтобы вы понимали, да, что вообще происходит и почему сейчас контакт очень сильно отстает, и он пытается всячески наверстать и не упустить народ, но народ все больше и больше уходит в Инстаграм. Но, чтобы вы понимали, я люблю обе эти социальных сетей, сети, да, то есть, эм, поэтому хочу вам, до вас донести э, основную, в общем-то, мысль, почему они разные и что с этой разностью нам делать. Для себя я определила так, что ВКонтакте это трафик, с ВКонтакта можно получить тонны переходов на сайт, да? вы можете получить кучу, да подписчиков вашу рассылку, но там очень низкий уровень внимания. Я думаю, меня сейчас поймут очень хорошо те люди, у которых есть там свои кармические группы ВКонтакте, да. Допустим, у вас есть там 10 тысяч подписчиков в группе ВКонтакте. Может, у кого-то такая уже сейчас, например, ситуация. Да? Вы выкладываете свой какой-то коммерческий пост, и пост получает 1, 2, 3, ну максимум 10 лайков при 10 тысяч подписчиков. Это, конечно, очень обидно, и кажется, что никто вообще не читает ваши посты, хотя подписчиков вроде бы много. И это все из-за того, что ВКонтакте очень много мусора. Репосты, перерепосты, копирование статей, и, во-вторых, Люди, которые подписываются на вашу группу, возможно, вы даже этого и не знали. Но это знают, конечно, все СММщики, но не все любители, предприниматели это понимают. Если человек подписался на вашу группу, не факт, что он увидит обновление вашей группы в своих новостях. То есть контакты все больше и больше фильтруют. И человек, заходя в новости, видит не все посты с тех групп, на которые он подписан. У меня есть доступ ко многим группам статистики, и когда мы выкладываем посты, например, в группах там, на 30 тысяч человек живых, да, то пост видит всего около 3-4 тысяч подписчиков, причем половина из них вообще вскользь пролезнет это. А в Инстаграме другая ситуация, с Инстаграма нельзя в тех объемах получать тонны трафика на ваш сайт. Но здесь очень высок уровень внимания. То есть, если человек на вас подписался, то по-любому ваши посты будут просмотрены. Инстаграм вообще очень простая социальная сеть. Я даже видела, что кто-то писал, что у кого-то Инстаграма нет. Если вы не понимаете вообще, о чем идет сейчас речь, то можете параллельно, пока я рассказываю, да, скачать приложение на свой телефон, называется оно Инстаграм, для того, чтобы понять, там всего 5 кнопочек. И всего одна кнопка, где можно увидеть новости всех друзей, на которых вы подписаны. И все достаточно просто. И уровень внимания там намного выше, чем ВКонтакте. То есть больше людей замечают ваши записи. Сейчас я хочу вам наглядно показать. Вот мои друзья проводили такой эксперимент. Взяли группу идей подарков. То есть группа подарочная, коммерческая, в ней на тот момент было где-то 8 тысяч подписчиков ВКонтакте. И был аккаунт такой же идеи подарков в Инстаграме. В Инстаграме где-то 19 тысяч подписчиков было на тот момент. То есть разница в количестве подписчиков в 2,5 раза. И так они выложили один и тот же пост с одной и той же картинкой, с одним и тем же текстом ВКонтакте в группе инстаграм да, и э, причем в одно и то же время. Пост был коммерческий, в нем продавались какие-то фигурки. И результат был следующим. Вконтакте пост получил 8 лайков и ни одного комментария. В инстаграме пост получил 410 лайков и 10 комментариев. То есть, понимаете, количество подписчиков, в принципе, в два с половиной раза больше, да? то количество обратной связи, по-моему, это даже в 50 раз больше, то есть в 50 раз больше лайков. Понятное дело, что лайк мы, мы там не зарабатываем, но это говорит как минимум, что больше людей вовлекается в наш контент. Больше людей увидели этот пост, больше людей вообще прочитала, больше людей там осознанно лайкнуло и уже пошли комментарии, то есть есть оживление, и много людей увидели этот пост. А ВКонтакте как в трубу все упало, и все, тишина. И после этого я нашла уже официальные да, доказательства той статистики, которую оттестировали мои друзья. А компания Форестерс изучила очень много постов известных брендов в различных социальных сетях, и выявила, что в 60 социальных сетях конверсии менее одного процента то есть что здесь значит конверсия конверсия именно в лайки то есть считается обратная связь от людей компания выкладывала пост и допустим на 100 подписчиков если они получали один лайк это был один процент а на деле выходило меньше одного процента намного но инстаграм вообще подказал совершенно другое соотношение по взаимодействию пользователей к бренду. В Инстаграме конверсия достигла 4,21%. Вот примерно такие же цифры мои друзья получили сами на своем тесте. В Инстаграме люди откликаются на контент брендов 58 раз чаще, чем в Фейсбуке, да, и больше в 120 раз, чем в Твиттере. Вот примерно ту же картину получили мои друзья. Одним словом, выкладывая свои посты в Фейсбуке, в Твиттере, в том же ВКонтакте, вы получаете отклик меньше 1%. И выкладывая те же посты в Инстаграм, вы получаете отклик более чем в 4%. Это на самом деле очень круто, это большая разница, при 10 тысяч подписчиков Instagram в аккаунт идет дикая активность, да, обсуждения, лайки, ну, и заказов соответственно. Поэтому я думаю, что я вам доказала, что социальная сеть Instagram сейчас намного лучше продает и работает, чем все остальные. Но давайте расскажу об, об, об аудитории, да, которая находится в Инстаграм. Если вы собираетесь работать в Инстаграм, там, администратором страницы, то вам нужно понимать, заходя в Инстаграм, кого вы там встретите. У каждого из вас должно быть портрет потенциального клиента. У кого-то покупают, будут женщины, у кого-то больше мужчину, у кого-то там молодежь, у кого-то более взрослая аудитория. И про Инстаграм есть некое такое представление, что вообще там сидят какие-то школьники, да. Но на самом деле это не так, конечно. До 18 лет аудитории, конечно, много, но старше 18 лет намного больше, так как мы видим, вот эта картинка отображает российскую аудиторию ежемесячную, да, аудиторию сети Инстаграм в России. Это 13,3... Соток миллионов каждый месяц. Представьте, более 13 миллионов людей сидят в Инстаграме каждый месяц в России. Причем 60-70% людей старше 18 лет. Ну, в Инстаграме, конечно, нет такой точной статистики. У них-то она, ну, скорее всего, есть. Они просто нам ее не дают, да? Эм, потому что в Инстаграме, в принципе, только недавно начал указываться там пол но уже есть вот такие статистические данные Вконтакте, конечно, там все проще, там сразу указываются и даты рождения и мужское, женское пол, к кому вы относитесь, да, но в Инстаграме скоро это тоже будет Давайте теперь поговорим по мужчинам и женщинам, что здесь процентов в инстаграме в российском это женский пол, и всего 30% это мужчины. Сразу скажу, что женщины намного активнее проявляют себя в инстаграме, и женской аудитории будет вам легче и проще работать, поэтому инстаграм подходит на сто процентов для развития э, любого бизнеса, потому что, как все знают, что женщины э, чаще покупают, чем мужчины. Вот такая у нас аудитория, очень активная, есть аудитория старше 18 лет, да, там до 35, до 40 людей очень много, так как купить там, например, тоже смартфон или iPhone, это деньги, а если у людей есть деньги на дорогие телефоны, значит, они платежеспособны аудитории. А, но вот теперь вы понимаете, почему важно быть любому бизнесу именно в Инстаграме, не в ВКонтакте или в Фейсбуке, а именно в Инстаграме. Понимаете вы это? Напишите, пожалуйста, если понимаете, да, отлично, да, вот, ну, супер, что вы понимаете, потому что действительно это машина по заработ... зарабатыванию денег, Инстаграм, это 100%, да. Ну, поехали дальше, сейчас мы поговорим с вами, как же... Это кто же такой администратор аккаунта в Инстаграм? Вот, давайте об этом поговорим. И это человек, который ведет бизнес, аккаунт для кого-то. То есть помогает бизнесмену заниматься его делами, а не пытаться там вести Инстаграм и еще организовывать бизнес-процессы. Бизнесмены зачастую не хотят писать посты, искать картинки, привлекать, привлекать подписчиков на аккаунт, так как у них очень много своих дел. А бизнес обязан быть в Инстаграме, потому что вы увидели, что основная часть платежеспособной аудитории вся уходит в Инстаграм. Тогда они начинают искать тех людей, которые смогут за них вести их аккаунты, так как э, возможных, ну, так как возможности и тех же самых бизнесменов, которые хотят перекласть а, свои обязанности на других, очень много, потому что бизнесмену и так есть чем заняться. Поэтому их основная задача найти профессионала, который будет заниматься их инстаграм-аккаунтом. И, конечно же, просто получать уже прибыль от Инстаграма, а всю рутину, все, что должен делать администратор, переложить в нужные. Руки. Так чем же занимается администратор аккаунта? Ну, во-первых, он пишет посты для аккаунта и подбирает картинки. Ну, как сказать, пишет? Он, скорее всего, находит информацию по той теме, которая ведет аккаунт. Сейчас информация в интернете просто уйма. Вот, например, ведешь Инстаграм аккаунт для какой-то там парикмахерской, находишь информацию по волосам и выкладываешь ее в Инстаграм аккаунте. То же самое с картинкой. Там нашла картинку красивых э... красивых с волосами и выкладываешь ее. Все очень просто. Информация уйма просто нужно взять и собрать ее все в один аккаунт для вашего, в общем-то, предпринимателя, да, для вашего аккаунта. Вторая обязанность это выкладывать эту информацию в определенное время в Инстаграм. Конечно, не нужно быть у компьютера целыми днями. Можно, например, сесть в воскресенье, собрать информацию, подобрать к ней картинки и запланировать посты на месяц вперед и потом отдыхать, пока за тебя работает сервис автопостинга, да? то есть не нужно быть постоянно за компьютером, нужно сесть в один день, например, собрать всю информацию, потом ее выложить и э, курить бамбук, по-русски говоря, да, до следующего э, запланированного распределения постов. И третья обязанность – это привлекать подписчиков в Инстаграм. А, так как а, простое ведение аккаунта ничего не даст бизнесу, нужно уметь привлекать подписчиков. Но если знать грамотные варианты привлечения, то занимать это будет максимум всего час в день. А вот, если вы не хотите просто заниматься привлечением аккаунта, вы просто будете меньше зарабатывать, а в принципе и просто загружая информацию, выкладывая ее, в Инстаграм-аккаунт вашего бизнесмена, да, вашего бизнеса, то вы уже будете зарабатывать деньги, вот, но лучше, конечно, привлекать подписчиков, и тогда вы будете зарабатывать гораздо больше. Давайте поговорим о том, кому же нужны администраторы Инстаграм-аккаунта. Ну, первый, это же, конечно, интернет-магазины. Как вы сами понимаете, что создав интернет-магазин, люди вот, например, думают, что в него нарет, прям попрет сразу, как в реальный магазин. Но по факту это не так. В интернете магазины очень сильно нужны инстаграм-аккаунты, так как сейчас большая активность именно в инстаграм, и можно приводить людей из инстаграма на сайт. В аккаунте можно рекламировать всю продукцию магазина и там же продавать, поэтому... Любому интернет-магазину очень нужен представитель в Инстаграм. Следующий это инфобизнесмены. А инфобизнесмены уже начали понимать, что просто подписчики мало что дают, так как с ними еще нужно установить доверительные отношения, а это все время. Администратор аккаунта Инстаграм, он устанавливает отношения, да, ведя самую популярную сеть и рассказывая обо всем, что происходит в жизни. И чем хорошо Инстаграм для инфобизнесмена? Подписчики получаются дешевые. Ну, или вообще, можно сказать, бесплатные. Из других социальных сетей стоимость подписчика сейчас 70 рублей, а из Инстаграм можно получить их за 15 или вообще бесплатно. Поэтому все инфобизнесмены стремятся быть в Инстаграме. И вы, конечно же, им очень сильно облегчите работу, если будете работать на них, а они будут заниматься другими делами. Следующее. Компании по продаже услуг. Что сейчас происходит на рынке услуг? создавали все группы в ВКонтакте и приглашают там дедовским методом в эти группы и ведут их, а активности там ноль, а все потому, что группы уже давно не работают по старинке. Их можно использовать там для всего целевой аудитории, но никак для продвижения товаров и услуг. И как я рассказывал в начале, через Инстаграм в разы проще все продавать, так как активность больше в Инстаграме, чем в ВКонтакте, Фейсбуке или Одноклассниках. Следующий, кому еще нужны вы как работники? сайтом, на которых что-то продается, то есть, например, это могут быть партнерки, сайты-партнерки, ЦПА-сети. Администратором Инстаграм-аккаунта можно работать на кого-то, да, но можно еще работать и на себя. Зная определенные технологии, можно регистрироваться во всех интересных вам партнерках, и продвигать тот или иной продукт, и получать за это деньги. Да, вы можете быть администратором Инстаграм-аккаунта чисто на себя. Просто нужно знать технологии, как это делать грамотно. Никто не говорит, что можно работать только на дядю, можно работать и на себя. А кому еще нужны? Но ну, любой фирме в офлайне. А, любая фирма в офлайне сейчас очень сильно страдает, потому что покупатели стремительно уходят из реальной жизни и все чаще начинают покупать в онлайне, потому что у людей просто нет времени. Поэтому любая фирма мечтает иметь представителя в онлайне в самой популярной сети Instagram, которая будет продавать их товары, потому что вконтакте продажи потихоньку сходят на нет. И поэтому все сейчас из оффлайна перемещаются именно в Инстаграм. Давайте поговорим о том, где же искать можно работу. Ну, совсем поверхностно. Но ну, это так на бирже фриланса обязательно можно там найти. Загляните на любую биржу, вы увидите, сколько там предлагают такой работы. Конечно, существуют курчи специализированных ресурсов, где дублируются и публикуются да, различные объявления по поиску удаленных сотрудников. Да. Разделы вакансий на крупных там, порталах, ресурсах всегда выставляется одной из популярных вакансий именно администратор аккаунта. А, и, конечно же, просто придя в любой салон красоты, в любой ивент-агентство, в любой торговый центр и, и предложив а, любому предпринимателю да, найти им клиентов через Инстаграм, люди просто будут рады вам, так как сейчас в оффлайне кризис, и людям действительно нужно находить а, тех самых покупателей, и гораздо будет дешевле иметь администратор инстаграм аккаунта, чем снимать то же самое помещение, потому что, ну, на дворе, как вы сами понимаете, кризис. Давайте поговорим, сколько же зарабатывает администратор аккаунта инстаграм в месяц. Хороший администратор инстаграм аккаунта зарабатывает много, а порой даже очень много. Как правило, специалисты этой профессии получают не просто оклад, а еще процент от продаж. Ну, надбавки за каждого успехов привлеченного клиента через Инстаграм, конечно, да. Но в среднем можно рассчитывать на доход с одного аккаунта порядка 10 тысяч рублей в месяц. Естественно, вы берете, если вы берете 5 аккаунтов, то и получаете там 50 тысяч рублей. При этом наведение аккаунта и продвижение его нужно тратить не больше там, часа в день. Вот и задумайтесь, как можно зарабатывать по 50 тысяч рублей в месяц, да, там работая всего 30 часов в месяц, когда на работе рабочей неделе только вообще составляет 40 часов, и оклад не больше 25 тысяч рублей. А, конечно, на первом этапе нужно будет потрудиться, так как нужно будет руку набить, но ведя даже два аккаунта в месяц, вы уже получаете прибавку около там, 20 тысяч рублей. К семейному бюджету, и, честно сказать, это очень хорошо в любой ситуации, никто от лишних денег не откажется, да, а, давайте поговорим, как же нужно нам выбрать нишу, да в которой нужно работать, это обязательно нужно сделать, а, а, почему, потому что, просто так и на шараш-монтаж идти и говорить там, да, я хочу, я буду делать там, да, неизвестно кому, там, даже если вам это не нравится, я считаю, что это очень плохо. И я хочу уделить этому отдельное внимание, так как я считаю, что работать можно только там, где ты что-то очень любишь. Какой смысл заниматься тем, что не нравится, и общаться с людьми на ту тему, которая вообще не интересна? Зачем человеку вести аккаунт в Инстаграм салона красоты, например, да, если он сам не следит за собой, если ему вообще не интересна тема красоты, а интересна, например, путешествие. И с горящими глазами он реально может рассказать больше, чем с потухшим глазом. Если вы считаете, что через интернет это не видно, то вы очень сильно ошибаетесь, очень сильно. Так, слова, которыми вы описываете картинку, скажут все сами за себя. Это очень важно. Поэтому после окончания вебинара э, вам нужно обязательно э, сесть и ответить сами себе на вопросы, которые очень важны. Э, вопросы следующего характера, да? Обязательно, что вы любите делать, что вы замечаете, на что обращаете внимание в первую очередь, да, что бы вы делали вообще бесплатно, о чем вы любите говорить, что разжигает ваш интерес, что для вас делает, дается вообще легко, чему бы вы хотели научиться, что у вас хорошо получается и что делает вас вообще счастливым человеком. Потому что если вы найдете ту нишу, которая вам интересно, вы там будете с удовольствием и работать. Естественно, принесете пользу предпринимателю, и, конечно же, он заплатит вам гораздо больше, потому что у вас будут люди, которым будет интересно читать ваш аккаунт, и будут приходить покупать к этому предпринимателю. Если вы любите готовить, так не стоит себя там мучить и рассказывать о путешествиях, и наоборот, если вы готовить совершенно не любите, не идите в ресторан, не продвигайте его, идите в туристическую фирму и занимайтесь именно продвижением аккаунта в туризме. Поэтому обязательно, после того, как закончится вебинар, вам нужно будет ответить сами для себя на вот эти вопросы. Они простые, но они очень сильно помогут вам для того, чтобы дальше вам продвигаться и уже работать, да? Так, давайте поехали дальше. Те, в основном, люди, которые учат, как быть администратором Инстаграма аккаунтов, всегда начинают в, в вебинарах с темы создания постов. Но создать пост это проще некуда, а вот научиться привлекать подписчиков на аккаунт, это самое главное, на что всегда не хватает времени на этих вебинарах. Поэтому я решила начать сначала поговорить о привлечении подписчиков а самом главном, что от вас нужно вашему работодателю. Ему нужно, чтобы ваш аккаунт просматривали люди и потом приносили ему деньги. И, конечно же, мы говорим сегодня, мы сейчас о продвижении, так как это очень важная тема. Вести аккаунт это просто, а вот продвигать нужно знать определенные тонкости. И первым, к чему все приходят в продвижение, это в хэштеге. Я думаю, все знают такие э, интересные, называется-то, э, интересные о, Господи, как он называется э, э, значок в виде решетки. Вот это называется хэштег, то есть после решетки ставятся всегда интересные слова, по которым хотят люди продвигаться. А, вот такая тут история была у моего друга с хэштегами, да, моего друга зовут Эдуард, и вот он в своем посте просто поставил э, хэштег, э, вообще что такое хэштег? хэштег? Хэштег это поисковые слова, по которым люди ищут тот или иной продукт. Неважно, это будет в поисковой рекламе, либо это в Инстаграме. То есть, например, если они хотят увидеть там ту же самую машину, то ставить хэштег машины, да? э, И вот Эдуард захотел привлечь к своему аккаунту внимание и э, увидел, поставил хэштег, он просто поставил хэштег Мерседес. И что произошло дальше? Сразу в комментариях поехали. Крайслер крутые тачки сразу начали писать, BMW, люди уже начинают там угорать, да, в этих комментариях. Дальше идет там тюнинг авто, инфинити, там Бархат, джинни приехал, Мазерати со своими комментариями, ну и в конце причисляется там тачка на прокачку. Ну, вообще прям впечатлил этот пост Эдуарда. Естественно, вы сами понимаете, что здесь есть подвох. Все понимают, что никакие эти реальные тачки не приехали, это просто аккаунты пришли на брендовый запрос и просто начали спамить для того, чтобы свой аккаунт таким образом продвинуть. Это, возможно, даже школьники пришли для того, чтобы, ну, они тоже продвигают, например, какие-то бренды, и по этим брендам решили отметиться. И, естественно, эти комментарии все были заданы автоматической программой, неким таким скриптом по созданию хэштегов, да, оставляя спам по комментариям, чтобы рекламировать эти аккаунты, которые оставляют комментарии. Ну, с одной стороны, есть, поймите, люди, которые хотят привлечь к себе внимание хэштегами. Вот, например, этот Эдуард. С другой стороны, есть предприимчивые ребята, которые спамят по этим хэштегам, и получается, что большинство хэштегов, которые они используют, да, мы просто привлекаем к себе спам иностранцев, каких-то арабов или просто коммерческие какие-то э, магазинные аккаунты, и они спамят у нас на странице. А, что еще? Пример тоже на эту же тему. Вот сумки поэра из Испании. Вот они кучу хэштегов поставили. Причем хэ хэштеги такие вообще попсовые. Там мода, стиль, фэшн. Вот это все попсовые хэштеги, которые не привлекают реальных людей. Привлекают какой-то спам. В этом аккаунте все комментарии от коммерческих аккаунтов. Ну и пишут откровенную ересь, которая никакого смысла вообще не несет. И просто рекламируют себя же хэштеги будут помогать рекламировать себя спамером, в основном все используют их неправильно, привлекая к себе ботов и спам комментарии, либо там лайки левых вообще ненужных людей, которые вам абсолютно не нужны вообще, поэтому хэштеги мы в основном не используем, в основном по некоторым нишам, по узким запросам там люди, девушки ищут, например, там конкретный товар, шубы или платье в этих нишах, да, в каких-то определенных, там Сваровских, но вот тут тоже нужно быть с умом подбирать и не использовать хэштеги типа там фэшн, стайл, это все привлекает спам, поэтому говорю, что на хэштеги мы вообще сильно не обращаем внимания и не рассчитываем, мы используем другие инструменты, сегодня я покажу вам три самых эффективных способа, которые я и все мои ученицы используют в продвижении различных коммерческих аккаунтов, как платным способом, так и бесплатные практически способы существуют, но мы сейчас о них поговорим. Так, с хэштегами мы с вами разобрались, хочу вам показать следующую ситуацию. Опять-таки наглядный пример вам. Вот смотрите. Аккаунт называется «Walk History. Опять же, пост красивые туфельки выложены, классные туфельки. Написано, да, там э, пост непродающий». Тут нет никакой продажи. Мол, покупайте туфельки, цена продажи. Но девушки настолько активны в Инстаграме, что уже сами начинают спрашивать, где такие туфельки можно купить. Следующий там комментарий прекрасно. А если 35 и 36 размер и так далее. Да, если почитать комментарии к данному посту, то люди начинают спрашивать, как же купить эти туфли. В этом же аккаунте, аккаунте, да, там красивое платье, красивая фотография. Пост сделан в виде статьи. Тут нет продажи платьев, но опять же люди спрашивают, сколько они стоят, там обожаю, стильно, как можно заказать платье. То есть конкретно горячие клиенты, которых готовы заплатить, и заказать эти платья. То же самое с этими туфлями. Прикол в том, что это вообще не магазин. Это просто блог с модными образами. Фэшн, мода, там уроки стиля, модным там макияжа. Там 82 тысячи подписчиков, продвинутый аккаунт, но они ничего не продают. Просто выкладывают красивые картинки. Но люди как зомби идут. И они просто не понимают, где они казались. Они просто видят красивую картинку и пишут, где купить, как заказать. А если, например, такой товар? А, с одной стороны, это смешно, с другой, это круто для нас, как администраторов аккаунта Instagram. Потому что в этом аккаунте можно разместить рекламу. Тут написано, да, там по всем вопросам рекламы, и обращайтесь по ссылке. Вы можете разместить в этом аккаунте те же туфли. И можете людям уже продать такие же, то есть в этом аккаунте уже много подписчиков, их уже читают, и кто-то их, конечно же, и комментирует, конечно же, женщины там лайкают их. Вы можете выложить сюда пост и уже написать, как заказать эти туфли, и те люди, которые хотели купить, они уже купят у вас. Как раз предприимчивые люди так и делают отмечают там, где действительно очень хорошая активность, дают туда пост, например, если вы действительно интернет-магазин по продаже туфлей, да то спокойно можете их размещать да, там. Ну, а теперь давайте еще поговорим о раскрутке, да, об этих трех способах, о которых я говорила. да И первый быстрый способ раскрутки аккаунт это как раз-таки платная реклама тематических э, аккаунтов я говорила вам о трех эффективных способах, да вот первый записывать это разместить рекламу в подобном аккаунте за деньги то есть вы платите определенную сумму вот например э, в том аккаунте из предыдущего э, поста да о э, реклам бы стоило где-то две-три тысячи рублей вы платите размещаете пост какой ваше душе угодно, да, там, с любой фотографией, ну, если вы, например, продаете туфли, да, у некоторых есть какие-то нюансы в пабликах, да, кто-то там просит в каком-то стиле написать, но в итоге вы сами составляете пост, даете свои контакты, как можно купить, как можно заказать, либо просто привлекаете подписчиков, да, к себе в Инстаграм аккаунт, который вы ведете, и, конечно же, люди начинают реагировать на это. Есть плюсы вот этого способа, ну, конечно же, и без минусов никуда не уйдешь. Расскажу о некоторых плюсах. Это быстрый эффект. То есть, когда вы вкладываете деньги в рекламу, тут вы можете самостоятельно контролировать скорость развития аккаунта. Тут напрямую зависит, чем больше вы покупаете рекламу за деньги, тем больше вы получаете подписчиков там или больше продаж. Плюс, третье, тут более активная, мотивированная аудитория, естественно. Если кто-то из вас знаком с методом масс то это как раз с этим сравнение. То есть, когда вы покупаете рекламу, и вас рекомендуют какой-то аккаунт, у которого более-менее лояльная аудитория, они с радостью идут к вам, так как вас порекомендовали практически. И... Четвертый плюс, вы можете задать точный вектор, дать какой-то посыл людям. Да, Например, вы видите магазин-аккаунт, вы можете прорекламироваться в общем магазине, что у вас там большой ассортимент, либо вы можете прорекламировать отдельный товар, который вам сейчас нужно продать, либо вы можете прорекламировать конкретную акцию. там, Например, у вас туфли сегодня, завтра и послезавтра там, с какой-то скидкой. Там можно дать конкретный посыл, там нужно делать конкретный пост рекламный. Вы можете выбирать, что конкретно вы хотите рекламировать. И это нужно будет, естественно, обговаривать с вашим начальством. А, ну, что могу сказать из минусов? Что тут это, конечно, стоит денег. Но это не минус, скажем так, это просто тут есть цена ошибки. То, что вам нужно понимать, какой пост вам нужно разместить, поэтому вначале мы все тестируем. Тестируем, какие посты размещают на недорогих аккаунтах. И, конечно же, за все это платит ваш работодатель. Вы просто предлагаете ему увеличить продажи сразу, и уж от этого зависит, готов он вкладывать деньги в прямые продажи или нет. Ну, второй минус – это требует времени и участия. Вам нужно договариваться с администраторами, дать тех аккаунтов, вам нужно найти эти аккаунты. Вам нужно списаться с администратором, договориться о времени размещения, перевести ему деньги, да, придумать пост, проверить, разместил ли он. На это уходит достаточно много времени, чтобы договориться с многими аккаунтами, да, о размещении того или иного поста. Ну, и третий минус, этот способ не очень подходит для B2B сферы. То есть тот, кто работает в B2B сфере, ну, бизнес для бизнеса. Если у вас не конечный потребитель, а вы ищите другие бизнесы, чтобы им что-то продать, услуги или товар какой-то, то реклама в таких пабликах не будет работать в основном, потому что там все-таки широкая аудитория достаточно, и в основном все физические лица. Но для B2B сферы подходит другой способ, который мы сейчас будем с вами рассматривать скоро. У кого-то, наверное, возник вопрос, а какие, как искать эти аккаунты, у которых можно дать платную рекламу? Первое это instaspel.ru, там напрямую выложены контакты администраторов, там есть статистика, есть разделы по тематикам, там, тех же самых аккаунтов, например, женские, мужские, детские, вы можете выбрать подходящие за нужную цену и увидеть контакт администраторов и с ними списаться. Дальше есть биржа, которая называется ladloop.ru, там уже идет автоматизированное размещение, но там они берут некий процент суммы, то есть у них есть своя некая комиссия, за то, что они соединяют вас и людей, которые хотят разместить у себя рекламу. Дальше это сайт sushii.ru, примерно то же самое, что ladloop.ru, тоже биржи, где вы автоматически выбираете, где хотите разместиться, они уже размещаются и договариваются за вас с администрацией, да, ну и, естественно, за это берут небольшой процент. Ну и следующая это группа ВКонтакте, то есть ВКонтакте есть несколько групп, которые можно найти по словам биржи рекламы в Инстаграме, которые выкладывается списком аккаунта Инстаграма, которые готовы разместить у себя рекламу. Ну и, естественно, не отменяется еще и ручной поиск, который э, некоторые аккаунты мы находим именно так, особенно городские аккаунты. Скажу, что в Инстаграм очень ограниченный функционал, и нету даже поиска, например, по хэштегам или по названию. Есть такой волшебный сайт э, iconsquart.com, там есть поисковая строка, и, например, если вам нужно найти аккаунты по Москве, то вы вбиваете там МСК, LSPB, LUFA, и там выходят аккаунты, которые более релевантны этому запросу. И так тоже можно, в принципе, найти аккаунты, в которых можно купить рекламу. То есть вариантов поиска, как разместить рекламу, очень много. Дальше, как выбирать вообще качественные аккаунты? В основном все эти аккаунты создают школьники, ну не все, конечно, у меня знакомые есть достаточно взрослые, адекватные люди, но множество создают школьники. Они научились собирать подписчиков, они не хотят вести бизнес и не хотят чего-то там продвигать, да? они просто собирают подписчиков на какую-то тематику, фитнес или моды, или продают своему аккаунту, например, просто рекламу. Поэтому, когда много таких аккаунтов, школьники начинают хотеть монетизировать быстрее их. Они нагоняют себе ботов и начинают продавать рекламу. Естественно, такие нужно отсеивать, поэтому, на, что мы в первую очередь с вами смотрим, когда выбираем аккаунт для размещения рекламы, это, конечно же, первое, это количество лайков относительно подписчиков. Причем тут нет четкой критерии, что, например, аккаунт 50 тысяч подписчиков, что в нем должно быть столько-то лайков. Тут такого нет, поэтому, ну, потому что есть различные тематики. Например, в теме путешествий лайков, процент лайков намного больше. Фотки красивые сами по себе. Люди там, там больше лайкают. Например, в теме для мамочек они больше рассуждают, что-то комментируют. Лайков там намного меньше. Но это не значит, что аккаунт хуже. Поэтому вы сравниваете между собой аккаунты одной тематики, то есть вы собираете, например, 10 пабликов, собрали на тему фитнеса, и уже между ними сравниваете результаты, да? вы уже видите, что в 9 аккаунтов много лайков, а в одном поменьше. Понятно, что он выбивается из общей массы, и понятно, что с ним что-то не то, поэтому в нем мы рекламу, естественно, давать не будем. А второй немаловажный критерий это количество комментариев под постами, как я уже говорила в инстаграме очень активная аудитория, поэтому если комментариев вообще нету, то это очень подозрительно, потому что люди не вовлечены или там вообще наградные боты, потому что количество подписчиков можно накрутить, можно нагнать себе ботов, но вот комментарии от живых людей, вот это надо как раз смотреть. Вы смотрите на количество комментариев под постами и желательно э, размещаетесь, особенно если вы размещаетесь дороже, чем за 1000 рублей. то Надо брать аккаунт, где идет достаточно активное количество комментариев. Э, при другом раскладе лучше не связывать. Да? Э, следующий пункт – это качество комментариев, потому что, как я говорила, количество подписчиков можно накрутить, количество лайков тоже можно накрутить. Но качество комментариев накрутить не получится. Вы сразу это увидите. То есть, что значит качество комментариев? Вы смотрите, например, под постом 20 комментариев. И вы заходите и смотрите, что это за комментарий. И если это какие-то иностранцы пишут, или это просто спам-комментарий, то коммерческий, э, там, э, каких-то коммерческих аккаунтов, то это сразу будет видно. И это не зачет, то есть, да, нам не нужно такое обсуждения, нам нужны именно живые обсуждения от живых людей по теме «что-то». Опять-таки, э, незнаказанные комментарии, которые там говорят «о, круто, зачет» и так далее. Смотрим на качество комментариев, и это сразу видно, когда живые люди обсуждают какой-то там повод, какую-то там фотку, которая выложена там в аккаунте, это сразу понятно. И когда непонятно, кто это комментирует, да? И четвертое. Смотрим уже, кто комментирует. У аккаунта есть определенная аудитория, которую вы должны знать. Хотя бы примерно вам, например, нужны люди из России или женщины, или там мужчины старше 18, которые едут на машинах. Например, и этим способом вы уже можете посмотреть, кто подписан на эти аккаунты. Берется несколько постов с комментариями, и вы прямо берете профили комментаторов, то есть людей, которые комментируют. Если вы видите, что это адекватный, не спам-комментарий, вы прямо открываете их профили и смотрите, что же это за люди. По профилям вы сможете понять, мужчины это или женщины, и в большинстве своем некоторые указывают вообще свой возраст даже, некоторые указывают свой город. По фото можно понять, школьники это или взрослые люди. Ездят они на машинах, есть ли у них дети. То есть некую такую работу проводите, смотрите и выясняете, там нормальные люди или нет. Ну и, соответственно, после этого всего вы соотносите цену и качество по всем предыдущим параметрам. И после этого вы принимаете решение, можно ли рекламироваться в этом аккаунте или нет. Второй способ из трех, о которых я вам сегодня буду рассказывать, это реклама у звезд или лидеров мнений. Очень достаточно привлекательный способ рекламы. Понятно, что есть куча звезд, куча известных людей, у которых на самом деле можно купить рекламу. Есть также лидеры мнений. Кто это такие? Это некие э, такие звезды с телекрана. Но это люди, которые имеют там армию фанатов, что ли, в социальных сетях или где-то в интернете. Например, это блогеры, путешественники, какие-то там фотографы. То есть у них есть люди, которые за ними следят за их творчеством, за их жизнью, и если эти люди что-то говорят или рекомендуют, и все подписчики внимательно слушают, и все хотят как-то быть похожими на них, особенно там девушки, которые подписаны на блогеров, то есть есть, есть какая-то известная блогерша, пишет, что я пользуюсь таким-то кремом, то многие подписчики идут и покупают этот крем, Некоторые тренды иногда вообще создаются с одного размещения. Если какой-то товар засветился у какой-то звезды в Инстаграме, либо там на Ютубе, то вся целая ниша открывается, и сотни интернет-магазинов начинают продавать эти вещи, и у них большой спрос, просто из-за того, что этот товар засветился у какой-то звезды, поэтому... Записывайте второй способ, это размещение рекламы у звезд и лидеров мнений. Мы его тоже используем, и это крутой метод, который можно привлечь подписчиков и сделать, естественно, продажи для вашего бизнес-аккаунта. Может быть, я для кого-то сейчас открою страшный секрет, страшную тайну, кто-то разочаруется, но такова жизнь, такова правда, что практически у любой известного человека которого вы знаете я не хочу представлять по именам там звезды телеэкрана там участницы различных телепрограмм кино там э -э -э всех можно купить рекламу понятно что у каждого своя цена например у мегаизвестных людей цена может доходить до 100 тысяч за размещение поста у некоторых чуть поменьше там по 5 10 тысяч рублей э -э какой-нибудь там блогеры или небольшую звезду там если взять небольшого масштаба, хотя достаточно популярные люди, например, там, участницы телепроекта «Дом-2», их очень много, и у них цены достаточно низкие, и у них 200-300 тысяч подписчиков, у них мы можем разместиться там за 10-15 тысяч рублей, они напишут там рекламный пост о вас, и практически у всех, кого вы назовете вообще, гипотетически, вообще можно купить пост, заплатить деньги, и он напишет все, что нужно именно вам. А, вот, например, мой пост покупали а, друзья у видеоблогерши, я не помню, как ее зовут, но суть в том, что у нее очень много поклонниц, достаточно молодая аудитория, но очень-очень активная, и в Инстаграме у нее тоже много подписчиков, вот видите, пост собрал 29 тысяч лайков, да? Представьте себе, 29 тысяч человек лайкнули рекламный пост там, моих друзей, хотя он не рекламный, она сидит с ноутбуком, где открыт сайт, который они рекламируют. Из этого поста они получили, а, они, то есть вот, вот, заплатили 10 тысяч рублей, это не так дорого. Пост собрал 29 тысяч 100 лайков, и они привлекли 3720 подписчиков к себе сразу, буквально там за 20 часов к ним поток, шквал подписчиков прибежал, да, и сразу же, и что самое интересное, активность в этом аккаунте выросла потом, до размещения этого поста было там 650, например, лайков на каждый пост, а после стало собирать там 1200 да, лайков, а активность выросла сразу в два раза, вот, давайте поговорим о третьем способе, Самым, наверное, распространером для кого-то, самым любимым, но мало кто умеет его использовать грамотно. Это масс-фоллбинг. Практически бесплатный способ, которым я и хочу вас заразить, чтобы вы использовали именно его при развитии чужого бизнес-аккаунта, потому что он, по сути, практически бесплатный что обеспечит вам лишний приток денег. Лучше вы эти деньги получите себе в карман, чем, да, там, отнесете кому-то. Суть в том, что вы подписываетесь на людей, есть люди в Инстаграм, вы своего коммерческого аккаунта подписываетесь на людей, они у себя в новостях видят, что вы на них подписались, они смотрят ваш аккаунт, если им интересно, они на вас тоже подписываются. Вот такая схема получается. Плюс можно еще лайкнуть, да, там, ставить человеку лайк. То есть он видит, что проявился к нему какую-то активность, вы проявили, они смотрят ваш аккаунт, кто это зашел, да, там, кто это на вас подписался, и тут зависит, если вы правильно попали в целевую аудиторию, если аккаунт правильно оформлен, они обращают на вас внимание могут сразу подписаться, могут посмотреть какие-то продукты, а могут сразу обратиться за заказом. Этот способ называется массфолдинг, по-русски массовая подписка на людей. У этого способа, опять же, есть плюсы и минусы. Плюсы – это условно бесплатный способ, то есть фактически этот способ бесплатный, чтобы не делать это все вручную, мы подключаем определенные э, сервисы, а сервисы стоят небольших денег, но э, именно поэтому мы экономим себе время, то есть мы запустили сервисы и пошли заниматься своими делами, а сервис там что-то делает и, и привлекает нам подписчиков, а мы практически ничего не делаем, а, вот. Второе из того, что мы можем делать э, программа вам нужно уделять меньше времени этому, естественно, это огромный плюс, то есть, я говорю, с утра встал, поставил, пошел варить, там, не знаю, борщ ребенку, И, а сама программа за вас все делает. Третье, можно выделять целевую аудиторию по географии, то есть, это актуально для тех, кто будет вести, там, городские бизнесы. Э, с помощью масштабовинга можно выделить людей, там, живущих в вашем городе, в вашем районе, ну, все, что вам нужно, да. Ну и четвертый плюс этого способа, можно работать с узким сегментированной целевой аудиторией. Например, как я уже говорил, для B2B, как раз единственный вариант, как можно продвигать бизнес для бизнеса, потому что у вас узкая аудитория, вам нужны, например, предприниматели, директора, и с помощью масфолдинга можно работать с узким сегментированной аудиторией, но не все понимают, как это делать. Сейчас покажу, как это делается глубоко и более профессионально, нежно, просто бездумно. А, ну и минус есть у этого способа, конечно же, да. А, первый, самый мощный, это риск блокировки аккаунта. А, сейчас хочу предупредить всех, кто а, злоупотребляет, там злоупотреблял масс Возможно, кто-то, вас да, уже занимался этим, особенно с помощью там, той же программы InstaTool. Если вы бомбили много подписок в день, Инстаграм постоянно вводит новые правила, новые алгоритмы, новые системы защиты от масштабинга. Сейчас я уже работаю со скриптами, а не с программами, что позволяет там обходить баны и половить до трех человек в день. И я уже давно поняла, что с программами, в принципе, не сваришь каши. Но второй минус это много магазинных аккаунтов. То есть, когда вы используете массфолдинг, когда вы, например, подписываетесь по хэштегу «Москва» или «Санкт-Петербург» или «Лето» то же самое, там будет много магазинных аккаунтов, которые тоже будут использовать этот хэштег и будут подписываться. Соответственно, это вы впустую тратите свои силы. Например, по массфолдингу с программой существуют лимиты. И, к примеру, вы можете сделать тысячу подписок в день, у вас есть ограничения, больше вы не сможете сделать в день, иначе вас забанят. И если вам попадается много магазинных аккаунтов, значит вы тратите время впустую. Поэтому есть некий подход, который помогает избежать таких магазинных аккаунтов, ну и всяких неактивных аккаунтов. Как раз хочу вам показать, как я делаю умный вас московин. Как я умудряюсь выделять очень узкую аудиторию с помощью такого подхода, как сбор аудитории ВКонтакте? Ну, казалось бы, мы говорим про Инстаграм, но собираем э, мы э, аудиторию ВКонтакте. Понятно, что ВКонтакте это сделать проще, да, и это, естественно, неудивительно. Давайте наглядно на это посмотрим. Насколько больше тут возможности искать аудиторию? Мы заходим в раздел «Люди», и даже при помощи стандартных инструментов мы можем найти людей. Например, там берем регион Россия, город там Новосибирск, пол -женский, там от 30 лет. Да? А, как минимум мы выделили женщин после 30, используя стандартные инстру инструменты самого контакта. В Инстаграме всего этого, увы, нету возрасту, городов и так далее. То есть, понимаете, тут нам на помощь проще, проще всего сделать, выделить свою аудиторию именно ВКонтакте. Ну и плюс можно найти, например, мамочек и другие там какие-то параметры с помощью уже дополнительных инструментов, таких как, например, пепернинза или Целебра. Есть различные скрипты по этому поводу, да, различные программы для сбора аудитории, которые вообще позволяют там, максимально точно собрать нужную аудиторию ВКонтакте. И смотря даже на то, что много стандартных инструментов для этого, есть специальные программы, да, Здесь можно собрать по различным критериям, я сейчас сильно углубляться не буду, но пару примеров вам расскажу, насколько точно тут можно определить людей. Ну, мамочек найти, конечно же, естественно, это не трудно, у них отмечены там дети в статусе, или люди, которые состоят в мамских группах, то есть группа для мамочек, и они состоят в двух-трех группах. Это понятно, что для них это очень актуальная тема, и скорее всего, это мамы, не просто же так они состоят в эту группу. А, важно выделить возраст, то есть можно даже э, по именам выделить. Вы можете найти конкретно Маштан, там Михаилов, но смотрите, буду показывать на примере пейпер, потому что она достаточно удобная программа. А, расскажу самые э, интересные моменты, да, например, вы можете собрать в контакте людей, у которых день рождения в определенный день. По определенной стране. Можно даже по определенному городу. И вы можете собрать людей, у которых день рождения, например, с 15 по 30 июня. Представьте, вы можете собрать этих людей ВКонтакте, добавляете их в Инстаграм и представляете у них день рождения через неделю. А в Инстаграме, когда вы фолловите их, у вас написано, у вас через там, неделю день рождения... Позвольте себе подарок, там, закажите себе банкетный зал в ресторане, например, да. Представьте, какое удивление у человека. У него через неделю день рождения. Тут добавляетесь вы и пишете, у вас день рождения, мы там знаем. И дальше пишите коммерческое предложение. Представьте, какое удивление у человека. Люди, которые далеки от технологий, возносят, там, например, руки к небесам, и говорят, о, как круто, и вправду думают, что вот... Всевышний помог, но мы-то, в принципе, сами понимаем, знаем, что это делается с помощью вот таких технологических штук. И самое интересное, вы можете собрать не только самих именинников, но и собрать их там, например, мужей или жен. И, например, у вас какие-то там мужские товары, вы собираете людей, у которых день рождения, у мужчин, но вы собираете их жен. Вы берете жен и... У мужчин, у которых день рождения скоро, вы добавляетесь к ним и пишите, тут таких много, да, там, различных, там, там, у вас, там, у мужа день рождения, мы предлагаем скидки на супер модные часы и так далее и тому подобное. Здесь вообще очень-очень много таких фишек, которые, в принципе, можно применять, можно собирать и, естественно, получать сразу клиентов для ваших, бизнесов, плюс еще бизнесмены обязательно вам будут доплачивать за каждую продажу с Инстаграм-аккаунта, поэтому это все очень круто. Вот, дальше можно с помощью этих программ и собранной базы ВКонтакте можно собрать людей, у которых есть Инстаграм. ВКонтакте у многих людей указан Инстаграм в профиле, и уже собрать ссылки на их Инстаграме. То есть еще раз скажу, вы сначала собираете базу нужных людей ВКонтакте, потом собираете из базы у кого есть Инстаграм и загружаете списком готовых людей на масфолдинг. И вы фоловите четко ту аудиторию, которая вам нужна. То есть понятно, что не у всех людей будут Инстаграм аккаунты. В разных аудиториях по-разному. Например, если вы собираете продвинутую аудиторию из Москвы, то там примерно от 25% указаны Инстаграм-аккаунты, да, ВКонтакте. Если вы собираете не такую продвинутую аудиторию, то у них там может быть 5-10% в среднем. У 10% ВКонтакте есть Инстаграм-аккаунты. Например, вы собрали 10 тысяч человек, ВКонтакте, это значит, что вы соберете в среднем 1000-1500 аккаунтов в Инстаграм из этой базы. Но зато это будет очень целевая аудитория. Не будет там спама аккаунтов, магазинных аккаунтов, каких-то там коммерческих аккаунтов. Если это будут коммерческие даже аккаунты, то вы будете знать, что его создал живой человек. Он его ведет и видит, что там происходит. Таким образом можно собирать людей для B2B-сферы, потому что предприниматели... Состоят, например, типичных группах по определенным тренингам, которые стоят, там, например, дорого. Значит, у них есть деньги, значит, они предприниматели. Можно собрать э, таким способом э, аудиторию ВКонтакте, которая состоит в этих группах, да, и потом добавить в Инстаграм. Также можно, например, там добавлять, собирать собаководов, э, которые состоят в группах собачников. Э, ну, и много-много чего можно делать если вы пользуетесь ВКонтакте и сможете оттуда взять аудиторию. И, конечно же, дальше есть программы, которые могут принять этот список на масс -фолдинг. Как раз о том, что я говорила, что вы ставите, загружаете этот, в эту программу и уходите. А как раз одна из таких программ, Тулиграмм, она стоит в месяц 1344 рубля, но эту сумму вы можете использовать до 5 аккаунтов. Но на самом деле я рекомендую использовать не более трех, программа называется «Тулиграмм», после введения таких жестких санкций да, от Инстаграм, они уже обновились, но все равно я опасно, с опаской отношусь да, к этой программе, но все равно можно ее использовать, и тем более за такую цену вы сможете обеспечить себя масс по пяти разным-разным аккаунтам, и это очень хорошо. А, но а, единственный минус этой программы, минус в том, что компьютер должен быть всегда работать. То есть эту программу нужно скачивать на компьютер, запускать, ей, и чтобы она работала, компьютер должен быть всегда в сети. Как только вы компьютер выключаете или теряете интернет, то вся программа перестает работать. А, следующий минус – это сложный интерфейс. Программа как будто там их из двух тысячных годов, когда были очень сложные интерфейсы, и самому было достаточно трудно разобраться. Ну и следующий минус – это превышение лимитов. То есть в Толеграме он сам не ограничивает вас, сколько вы поставите, только он будет действий делать. Поэтому если вы вовремя не ограничите эти действия, он может превысить ограничение и вас забанит в Инстаграме. Вот. Ну, тут, естественно, есть плюсы, тут можно за эту цену работать, да, там, как я уже говорила, с тремя аккаунтами, следующий плюс, это высокая скорость работы, ну, и третий плюс, это возможность загрузить свой список в эту программу, и, как я говорила, уже не париться пойти, готовить обед всей семье, а программа будет за вас работать. А вот такую программу вы сможете использовать для масс и уже сейчас начать там привлекать подписчиков вашим клиентам, для того, чтобы фактически бесплатно продвигать рабочий аккаунт. Это платные программы, но уже сейчас вы, естественно, можете понимать, сколько эта программа сэкономит вам времени. Вот, но есть, конечно, разнообразные еще программы, есть даже скрипты, которые помогают лично мне. Я да э, в день половлю там э, 1500-2000 подписчиков, да и э, 50% из них остаются в моем аккаунте, потому что я работаю конкретно по конкурентам. То есть что это значит? Я беру своих конкурентов и подписываюсь на их подписчиков. Вы понимаете, что если э, мои подписчики, э, подписчики конкурентов... Действительно э, интересна та, э, э, та тема, которую я продвигаю, они и переходят ко мне и обязательно подписываются. Вот э, поэтому этим способом нужно пользоваться. Обязательно он поможет вам сэкономить время и действительно зарабатывать больше, чем просто ведя один Инстаграм аккаунт. А давайте вкратце, чтобы зафиксировать сейчас э, алгоритм умного масфоллинга, еще раз повторюсь. Итак, собираем базу четко сегментированную из четкого города, если там нам нужно определенный город ВКонтакте. Да? Собираем ссылки на их в Инстаграм аккаунты. Да? Загружаем эту базу собранных аккаунтов на масфоллинг. Да, на э, то чтобы мы за ними следовали подписываемся по этому списку потом отписываемся и потом подписываемся на новую порцию людей иногда можно ставить лайки но по опыту если у вас большая база собирается и много кого можно э, обрабатывать то лучше просто подписываться если у вас небольшая база и вы хотите чтобы вас точно увидели то можно на них подписываться плюс ставить два лайка. Тогда у вас количество действий в день сокращается, а, точнее охвата в день, но зато люди будут лучше к вам относиться потом, и переходить по вашему профилю, потому что они подумают, вы же не просто подписались, вы же еще и лайкнули, да, действительно, кто же это такой человек, надо его посмотреть. Вот, это алгоритм умного масс -фоллинга. поехали дальше. Пятое, о чем я сегодня хотела поговорить, это контент. Контент, это мы продаем, то есть одно дело мы привлекли трафик, привлекли подписчиков в аккаунт, но следующий этап, это интересный контент, продающий контент, это обработка людей. От контента очень многое зависит. Давайте сейчас покажу вам конкретные рекомендации, как вести контент на Автопилоте. Если вы ведете несколько аккаунтов, то, сами понимаете, не же вам вручную с телефона в нужное время выкладывать посты. Это можно автоматизировать так же, как и вы автоматизируете э -э набор подписчиков то есть почему я говорю что вы получаете столько денег до да, районе там 10 тысяч рублей с одного аккаунта но при этом работаете очень мало потому что у вас все идет автоматизировано выпуск постов автоматизировано э, те же самые набор подписчиков автоматизировано и у вас куча времени и вы можете брать несколько аккаунтов и вести их одновременно а... Мы за неделю готовим посты и выкладываем через определенные программы. И все программы это все после в течение недели. Да хоть на месяц, да, там все запланируете. Вы, например, уехали отдыхать, вы можете на месяц там заготовить себе контент, и он будет выходить автоматически, потому что покупатели нужны постоянно. И чтобы их поддерживать, нужна активность в вашем аккаунте. Поэтому на автопилоте вы можете сделать это с помощью вот такой программы. Она называется OnlyPult. Стоит она 690 рублей в месяц, по-моему, вы можете подключить туда три аккаунта за эту цену, плюс можно дать доступ к менеджеру дополнительно, и там очень удобно все выглядит. Есть там даже наглядный календарь, когда у вас выходят посты, и на конкретное число, да, и плюс конкретное время с точностью, там до минуточки вам все выложить. Вы заранее загружаете туда картинки, загружаете туда посты, и с картинками все нормально. Есть, конечно, испытывать многие какие-то проблемы с резкостью картинок. Но у нас все хорошо. Дело в том, что нужно подбирать картинки высокого качества, чтобы они были не менее 640 на 640 пикселей да, по каждой стороне. Ну и плюс брать нормальные изображения и брать нормальные программы для обработки изображений. Как же вести контент? По ведению контента есть три э, стратегии. Первое это магазины, аккаунты, да, э, которые у нас существуют. Это просто быстрые продажи, когда вы конкретно позиционируете, что вы конкретно продаете. Почем, что и как. Второй вариант – это свои СМИ. И третий – это личный блог. Сейчас я покажу наглядный пример вкратце. Первая прямая продажа – это вы ведете магазинный аккаунт. Тут все просто, когда вы выкладываете товар, свое предложение или свои услуги, и человек, приходя к вам, сразу понимает, что у вас можно что-то купить. На такие аккаунты подписываются меньше людей, потому что они понимают, что будут им продавать. Но зато, если человек по это интересно, он быстрее может что-то купить он заинтересуется и сразу конкретно может что-то, ну, сразу заказать, и у вас, да, и вы передадите там э, своему начальству, и действительно уже осуществится продажа. Э, вариант позиционирования нужно сразу четко выбирать. Уделите этому времени и начните четко двигаться. Вот, например, вот тут конкретно маникюр 300 рублей. Видно, что это аккаунт по маникюру, что это столом красоты, но тем не менее, даже такой аккаунт развит до 93 тысяч подписчиков. И видите, что по 2-3 тысячи лайков есть обсуждение, люди записываются, и сразу видно, где записаться, телефон какой-то, да, там сайт. Это модель уже прямых продаж, и это уже относится к ведению аккаунта и в каком стиле вести аккаунт. Вот вторая у нас модель, это создание собственного СМИ. Для некоторых ниш подходит именно этот стиль ведения аккаунта. Если у заказчика инфобизнес или какой-то там товар, который напрямую не продается, нужно людям объяснять. Если вы хотите больше подписчиков, в этом случае вы создаете собственные СМИ. Что я имею в виду? На околотематическую тематику на близкую вашему бизнесу тему, да, вы создаете тематический паблик полезный, в котором вы выставляете полезную информацию на близкую тематику. Например, «Ай, ну, мы даем информацию на тему инвестиций, и дальше уже через посты продаются там вебинары, какие-то там курсы. Так вот, в теме инвестиций курсы по инвестициям не продаж, Люди просто не будут читать. Так вот, давая какую-то полезность, мы по модели двухшаговых продаж, вы собираете сюда подписчиков, и вы уже потом через посты им продаете. Например, тот же маникюр тоже может быть по модели СМИ, то есть вы не продаете какие-то там услуги, а рассказываете больше о маникюре, уроке, там, фотографии, вебинары, там инструкции, обсуждения. На такие аккаунты легче привлекать подписчиков. Но и в магазинах аккаунтов вы, естественно, тоже должны обязательно давать полезную информацию, потому что люди должны это понимать. Ну и третий вариант – это личный блок. Но на самом деле сейчас в основном все ведут личный блог, личный аккаунт. Но вы видите личный, ведете личный блог просто с целью пообщаться там с друзьями. Но и личный блок можно вести с целью продвижения бизнеса. Но вот тут на фотке пример конкретный – это Джейн Сейлтер. Она с помощью своей попы, своего одного места, накачанного, продвигается. Вот это пример наглядный, как никому неизвестная девушка занялась фитнесом и сделала себе фигуру. Просто стала знаменитой. На нее подписалась куча звезд, она одна из самых популярных инстаграме в мире, у нее 6 или 7 миллионов подписчиков. Вот представьте себе, за счет личного блога в инстаграме, естественно, она с помощью... Этого зарабатывает много денег. У нее в аккаунте более 6 миллионов подписчиков, по 250-350 тысяч лайков на каждой фотографии. Что хочу сказать, что личный блог, если ваш заказчик сетевик, или он занимается MLM бизнесом, или он м -м, продает какие-то услуги через Инстаграм, то в 95% случаев он ведет неправильно свой аккаунт, он мешает его с личной жизнью. Смотрите, тут вам важно понять, если он ведет личный аккаунт и хочет продвигать себя через личный аккаунт, если он не звезда с телевидения, если он не суперизвестный человек, то его посиделки в кафе, прогулки там с семьей, фото еды, это никому не интересно, кроме его друзей. То есть как только круг его друзей закончится, и он захочет, чтобы больше у него подписчиков было, то неизвестно, как продвигаться. Ему нужно понимать, что личные фотографии, там, 10 фото с его прогулки могут никому интересными не быть. И тут же уже другие стратегии вступают. Но если он, конечно, там, не Дэн Бельзериан, вот он может себе позволить, там, постить скучные фотографии своей обычной жизни, да, там, э, как вы видите, жизнь его довольно-таки яркая, он миллионер или даже миллиардер, и если он постит фотку из личной жизни, то какой-нибудь там яхт или с красивыми девушками, или с суперкаром каком-то, да, или мол, у него почти 13 миллионов подписчиков. И он хоть что там сфотографирует, у него там перелет лично личном самолете, у него уже интересненько. И видите, что он в своих постах создает трафик на свой сайт. Если у вас пока нет такого стиля жизни у вашего работодатель, то вам нужно понимать, что э, личные фотографии не будут интересны другим людям, вашего там работодателя, да? А давайте подведем итог. И я хочу вам рассказать, что же делать сейчас после того, как вы решили стать администратором Инстаграм-аккаунта. Первый главный совет – это сейчас определить, какая ниша вам нравится и где бы вы хотели работать. А дальше просто разобраться совсем детально и начать работать и получать либо дополнительный доход, либо сделать это основным доходом. И, конечно, есть два варианта сейчас. Самостоятельно все это сделать, да, со всеми разобраться, или пойти дальше со мной, и чтобы я вас за ручку э, провела, да, сегодня вам предстоит сделать этот выбор, вы сами можете решить, как вы сами более склонны к самостоятельной работе, или вам удобно заниматься с человеком, который покажет, расскажет и проведет до конца. И даже если вы решите идти самостоятельно, то я вам сейчас накидаю темы, которые вам нужно изучить самостоятельно, потому что я приму любой ваш выбор. Э, и хочу вам показать, если будете сами искать информацию в интернете, что вам нужно найти, что нужно сделать, чтобы дойти до результата. Первое, вам нужно более подробно разобраться, что такое Instagram и как создать правильный аккаунт, то есть какое название выбрать, как сделать продающим описание, чтобы люди подписывались на аккаунт работодателя, как сделать бренд, брендовыми его картинки и определиться с его стилем, ну и, конечно, аватар, каким он должен быть, чтобы продавать услуги работодателя, да, Второе. Как писать посты не просто информативно, а так, чтобы они нравились людям и продавали? Как делать так, чтобы люди в комментариях под простым постом, непродажным, спрашивали вас там, продайте мне, мне очень хочется этот товар, сколько это стоит? Именно для этого вас и будет нанимать заказчик. Третье. Хорошо бы научиться анализировать конкурентов э, рабочего аккаунта. Смотрите, в чем фишка. Конкуренты уже в топе. Они уже продают. Что они такого делают? Если их правильно проанализировать, можно увидеть, что они такого делают, какие у них там параметры. Ты эти параметры просто повторяешь, и все, ты тоже в тренде. А еще нужно разобраться с ментальной частью. Как эти посты писать, когда в голове стопор, вот сажусь, а у меня, кроме там пота, из меня вообще ничего не выходит, что с этим делать и как с этим бороться, да, узнать побольше про хэштеги, стоит их использовать или нет, какие стоят, а какие нет, как наладить приток подписчиков через хэштеги, именно нужные вашей ниши, да, вашего работодателя, разобраться количеством публикаций в аккаунте, какие они должны быть. И самое главное, когда они должны выходить в ленте, чтобы получать максимальное количество лайков. Ну и, конечно, попробовать автоматизировать выход постов без вашего участия, так как постоянно быть у компьютера, ну, вы сами понимаете, вы не сможете. А, и, конечно же, привлечение подписчиков. Как мы уже сегодня видели, многие считают, что можно тупо вести там свой инстаграм, а подписчики и активность в аккаунте появится самостоятельно. Нет, конечно же это не так, потому что вам нужно узнать, как же привлекать подписчиков, и не просто подписчиков, а именно целевых, так как именно целевые подписчики будут покупать у работодателя, они а будут мертвым грузом. Кроме того, мало узнать, как привлекать, нужно это делать с наименьшими затрастами. Мой девиз всегда – «плати меньше, получай больше». И на своих курсах я всегда даю методики, где человек оптимальную выжимку получает, то есть выкладывает только, вкладывает только в те ресурсы, которые принесут большой выход. Вот много курсов по Инстаграму, но куда не посмотрю, преподаватели учат как раз за большие деньги это делать. Я не понимаю, зачем платить больше, если можно сделать дешевле. Вот моя основная задача была перед подготовкой курса, это найти самые дешевые предложения для учениц с ошеломляющими там результатами. Честно вам скажу, что была поставлена миссия невыполнима, так как все на, на новой теме пытаются все нажиться у нас. Я перепробовала кучу сервисов, кучу программ, и до последнего момента я думала, что не найду решение задачи. Но я не простой орешек, поэтому я нашла решение плати меньше и получай больше от Инстаграм, но вам придется самостоятельно э, при, рыть многие сервисы, перепробовать, да, найти тот или те, которые будут вам подходить по вашим параметрам, для того, чтобы с минимальными затратами попо, пополнять аккаунт э, подписчиками э, вашего клиента. И самое главное, это найти работодателя, который будет вам платить те деньги, которые вы хотите. Как не остаться обманутым и не получить своих денег? Как вести одновременно несколько аккаунтов и времени тратить меньше, а получать больше? Пожалуй, это основное, что нужно узнать, чтобы стать администратором Инстаграма. Или зарабатывать на чужом бизнесе, продвигая чужие Инстаграмы. Я не буду вас отговаривать, но должна предупредить, что это достаточно емкое задание. Вам нужно самим разобраться. Но это где-то примерно там, если самостоятельно будете делать, тем более у вас есть еще параллельно другие задачи, да, примерно где-то 6 месяцев работы. Но это того стоит, потому что если вы не идете дальше со мной, вот этот путь вам нужно будет пройти обязательно, потому что именно он даст вам возможность зарабатывать потом как администратора аккаунта в Инстаграм и зарабатывать приличные деньги. Но есть у меня хорошая новость. Вы это можете сделать со мной и моей командой достаточно за короткий срок, а именно за две недели. Я подготовила новый курс, да, который называется Как стать администратором инстаграм-аккаунта и зарабатывать до 25 тысяч рублей в месяц. В этом курсе будет вся та информация, и даже больше, о той, которую я озвучила. То, чуть дальше я вам об этом расскажу. А сейчас, сейчас вот задам вам несколько вопросов, чтобы вы могли определиться. Сделать правильные выводы прежде всего для себя. И первый вопрос, можете ли вы себе позволить двигаться медленно вообще? На самом деле вы понимаете, что первый способ намного медленнее, чем второй. И вопрос в чем? Можете ли вы позволить двигаться себе полгода? Владеете ли вы самодисциплиной на том уровне, что вы будете сами заниматься каждый день? Сами будете каждый день что-то делать для своего инстаграма или для работодателя. Не забросьте его. Было ли в вашей жизни, что вы забрасывали какие-то дела? Если так было, то тогда вам лучше не выбирать этот способ. Сами это хорошее слово, но каждому из нас, кто начинает бегать по утрам, начинает новую жизнь с понедельника или там бросать курить, да, к сожалению, природа человека такова, что находясь вне учебного процесса, вне учебной группы, он быстрее сдается, мы уже ничего тут поделать не можем. Если вы человек норвежского там, стиля характера, да, там вы знаете, так встану, все нормально, я утром сделаю зарядку, все будет хорошо, тогда все здорово. А, задумайтесь очень хорошо, какой способ вам подходит. Действительно, если мы посмотрим на нашу жизнь, то получается, как мы зачастую, что откладываем, и говорим, ну ладно, я сделаю это завтра, завтра не получается, я сделаю это через неделю, ладно, через месяц. Таким образом проходит очень и очень много времени, это уже проверено, это у каждого есть. Ты оглядываешься назад и, господи, мой, год прошел, целый год, а я ничего не сделал. В это время кто-то другой начинает это делать и мне кажется, выбор того пути можно сравнить, знаете, как с чем, вы вот с подругой идете и обсуждаете, пойти вам в спортивный зал или нет, подруга пошла, пошла качаться, вы говорите, я тоже приду, но чуть позже, и в итоге то-то, то все то, то, то пятый, то-десятое, то-денег, то-через год, и ваша подруга приходит, такая красивая, подтянутая, там, с билетом на пляж, например, да, Ваш муж на нее смотрит, а на вас никто не смотрит. Вы оборачиваетесь, боже мой, там год прошел, и я незаметно. Но давайте сейчас вообще просто подумаем, стоит ли тратить этот год, потому что сами понимаете, что интернет развивается, и Инстаграм развивается, то есть нужно действовать быстро, быстро, быстро. А, давайте подробно расскажу, что ждет на курсе вас, помимо того, что я озвучила. Да, чем... Почему же ты научишься на курсе, Да, определишься с нишей, в которой хочешь работать в Инстаграм, знаешь о собственных да, там, продажах э, товаров в Инстаграм, поймешь, как продвигать услуги, сможешь заработать на перепродаже чужих товаров и услуг, научишься там выделять идеальную целевую аудиторию, разработаешь личную схему развития бизнеса для любого аккаунта, да, создашь грамотный профессиональный аккаунт для заказчика. Узнаешь о пяти лучших бесплатных способах привлечения подписчиков, да, познакомишься с основными способами платного продвижения, продвижения да, который будет платить именно заказчик, превратишь подписчиков в покупателям и этим заслужишь премию от заказчика. Найдешь идеального работодателя, который будет конкретно тебе платить, научишься выстраивать толпу из работодателей и уже сама будешь решать, на кого тебе работать. Но это все не настолько важно, это могут научить и другие там профессионалы. Я реально хочу сказать, что фишка всех моих курсов это минимизация расходов. Я всегда нахожу доступные программы, там, сервисы по, по выгодной цене и отдаю их тем девочкам, которые учатся у меня, чтобы они не тратили лишних денег. Удивляюсь тем учителям, которые советуют, а бы что посоветовать, не ищут они оптимальные варианты, там, втюхивают, что сами используют, но не берут в расчет то, что они могут себе это позволить, а новички каждую копейку берегут. А, ну, видно, сами не проходили все с самого начала, там, или родители обеспечили, или бужья, не знаю, как, ну, у всех по-разному бывает, да, но в начале бывает очень трудно, поэтому для начала всегда выбираем самое оптимальное. Наверное, уже у всех возник вопрос, а сколько стоит курс? Смотрите, у меня есть э, для вас три варианта участия в нем. Первый, я сама, вы просто самостоятельно слушаете и выполняете домашние задания, ходите на вебинары, задаете вопросы, в общем-то участвуете в полной движухе курса. Он стоит 5 900 Второй вариант, сама плюс скрипт. Что это за вариант? Я вам говорила, что найти решение задачи за маленькие деньги, большой, то есть и получить большой результат, очень сложно. Так вот, я нашла. Я заказала написать мне скрипт у программистов, который позволяет в день добавлять от полутора до двух тысяч подписчиков и получать колоссальную конверсию с них, так как мы будете подписываться на конкурентов ваших. Этот скрипт мне стоил очень дорого, но во второй тариф я решила его включить бесплатно. Если вы покупаете этот тариф, то он достается вам бесплатно. Если вы не берете этот тариф, а берете тариф я сама, то для вас и для любого, кто после вебинара обратится ко мне с просьбой, сам скрипт будет стоить 5000 рублей. Я знаю, что будут люди, которые захотят его купить отдельно, так как многим нужны новые веяния и тенденции, которые дают колоссальные результаты, чем же вообще хороший этот скрипт? Вы слышали про ограничения в день тысяча действий в Инстаграм, как я уже озвучила. Так скрипт работает на ломаном ключе от Инстаграма и позволяет в день совершать от полутора до там, двух тысяч подписок и полутора тысяч отписок. При этом он будет подписываться на ваших конкурентов. А это значит, что вы попадете в вашу целевую аудиторию, а значит, вы получите готовых клиентов вашему э, начальнику, которые готовы вас будут купить уже сейчас. Помимо этого, чтобы э, подписать 1500 человек, скрипту потребуется около часа. И на отписку тоже будет нужно около часа. Вот и судите сами. Плюс в том, что комп не должен быть включен постоянно. Платите всего один раз и пользуйтесь всю жизнь. Получаете подписчиков от э, 1000 да, там, до 1500 в день. Стоимость тарифа, сама плюс скрипт, 6900. Ну, и третий тариф вместе с Юлей, где помимо обучения скрипта, будут входить мои личные консультации и помощь настройки настройке скрипта, если возникнут какие-то проблемы. На этих консультациях мы подробно рассмотрим, как продвигать вам ваш аккаунт, вашего Работодателей, как получить клиентов именно вам для вашего там, работодателя. Конечно, на все вопросы во время обучения вы будете писать лично мне, и лично я буду отвечать вам на, по почте. Да? И я проведу вас от создания аккаунта для вашего работодателя до получения от него результата. Этот тариф стоит 14 900. Когда же старт? Тренинг стартует 1 июня и продлится до 15 июня. У нас будет около 15 видеоуроков и 3 вебинара с ответами на вопросы. Плюс вам нужно будет выполнять задания и присылать их в группу, потому что именно выполнение заданий приведет к вам к результату, а не просто прохождение курса. Что нужно сделать, как получить к этому великолепный доступ по этой цене? Переходите по ссылке в Которую дали в чате, выписываете счет, и эти цены будут действительно для вас всего три дня, потом они изменятся. Но давайте поговорим еще о сюрпризе. Если вы сейчас придете во время вебинара по ссылке и начнете оформлять счет, то цена на все тарифы будет меньше на 10%. процентов. То есть первый тариф стоит пять тысяч триста десять рублей, второй шесть тысяч двести десять рублей, и третий тринадцать тысяч четыреста десять рублей. Но это и все продлится ровно до 12.00. В полночь скидки испарятся, и завтра уже будет полная цена. И, кстати, если вы выпишете сейчас счет, то оплатить его сможете будете в течение трех дней. Главное успеть выписать счет, и тогда вы получите скидку. Но это еще не все. Те, кто твердо решили, что будут работать администратором Instagram аккаунт и оплачивают тренинг сегодня до 12 часов по московскому времени, получают от меня грандиозный подарок на сумму 6500 рублей. Это хит продаж, видеокурс свое дело за 21 день. После того, как вы научитесь продвигать аккаунты в Инстаграм и захотите, например, начать свой бизнес на этом, то есть найти таких администраторов и просто переложить на, все на них и зарабатывать, это будет гениальный старт, например, для вашего бизнеса, потому что мало просто найти идею, там, да, создать сайт, нужно еще знать, как на него привести клиентов. Этот курс поможет сделать свой работающий бизнес за 21 день. Сейчас что вам нужно сделать? Перейти по ссылку, которую э, дали вам в чате, прикрутить вниз до тарифов и выбрать тариф, который вам подходит. Дальше, если вы по каким-то причинам не сможете оплатить заказ, то моя помощница свяжется с вами по телефону и поможет оформить его. И помните, что специальная цена для тех, кто был на вебинаре, будет действовать только сегодня до 12.00. Так что переходите по ссылке и оформляйте заказ. А те, кто еще успеет оплатить до 12, получат курс, свое дело за 21 день, и чем еще сэкономить свой бюджет. Так, а теперь настало время для ваших вопросов, которые вы копили на протяжении всего сегодняшнего вебинара. Вы можете спокойно их сейчас задать, и я, естественно, на все из них отвечу. Так, как называется программа для автопостов? Платная программа для постов называется OnlyPult. Вот. Повторите еще раз, после того, как мы собрали инстаграм-аккаунты в ВКонтакте, куда их нужно загружать, как называется программа? Она сама подписывает и отписывается нет, она сама не отписывает и не подписывает. Вам нужно задавать это в самой программе. То есть она не сможет так отписывать и подписывать. Вам нужно будет провести с ней манипуляции. Программа называется Тулиграмм. Вот. Вам с ней придется разобраться, чтобы она подписывала и отписывала. Вот. Но это платная программа. Стоимость ее 1400 рублей. Так, Юля, повторите, когда начинается обучение. Обучение начинается 1 июня. А вы учли, что Инстаграм сейчас в виде изменился, а Анастасия, то, что он изменился по дизайну, никак не влияет на функционал его, все продолжает в таком же уровне работать, как и работало, просто изменился дизайн, он стал проще, и, как утверждает Инстаграм, сам Инстаграм, что красивее. На самом деле, сейчас очень много идут дебатов, и, скорее всего, может быть, Инстаграм вернется даже к первоначальному своему варианту, потому что многим он не нравится, так скажем. Ну, пока мы от этого ничего не зависим, какая разница, поменялся цвет, расцветка, практически ничего не изменилось, функционал остался тот же самый. Так, Анастасия пишет пример про мужа, который смотрит на другую подругу, рассмешил. Ну, кого смешит, а у кого, кого-то по факту. Например, э, я даже сама по себе могу сказать, что если ко мне в гости приходит накашечный мужчина, я своему мужу бью по пузику и говорю, ну а когда же ты? И все у нас откладывается. Как выбрать надежного работодателя? Ирина, методом проб и ошибок. Вот так выбирайте работодателя. Раз ошибетесь, второй раз точно будете знать, что он не тот. Не, а вы сейчас подписываетесь и отписываетесь тоже через Telegram? Нет, Юля, я же сказала, я пользуюсь скриптом, который позволяет мне подписывать полторы-две тысячи подписчиков в сутки, что приводит к большему результату, потому что я подписываюсь на, на свою аудиторию. Telegram сможет подписать вам тысячу человек, наверное, за 2-3 дня. Вот. Чтобы так, чтобы не заблокировали ваш аккаунт. И также 2-3 дня он будет вас отписывать от этих 1000 подписчиков. Плюс, если вы ставите лайки то это сокращается еще же и растягивается на большее количество, потому что Инстаграм разрешил только тысячу действий в сутки производить. А что такое тысячу действий в сутки? Это считаются и лайки, и комментарии, и подписки. То есть, если вы только подписываетесь, сами понимаете, что вы можете еще раз Если вы хотя бы один лайк поставили, это вы уже, получается, 500 действий на 500 человек подпишитесь. а если поставите два, и того меньше. Вот, и считайте, сколько вы сможете... При этом Тулеграм у вас включен постоянно, у вас компьютер должен работать круглосуточно, чтобы Тулеграм работал. Вот, а Я пользуюсь скриптом, о котором говорила, который будет включен во второй тариф, и он мне подписывает и подписывает за час. Ну, час это, конечно, максимум. Девочки, если у вас больше нет вопросов, я э, поспешу откланяться, потому что я стараюсь 10 часов спать, ложиться. А на курсе я сама доступен, будет только Тулиграмм? Нет, не будет Тулиграмм, тули, с Тулиграмм вообще работать не будем. Для меня Тулиграмм, я считаю, что это очень дорого, это роскошь телеграммом пользоваться, я предоставляю другие, э, другие... Интересные программы, которые, например, можно один раз выплатить тысячу рублей и пользоваться потом вечно. Поэтому мы будем использовать другие программы совершенно, которые помогут вам с наименьшими затратами, в общем-то, стать администратором. Так, а зачем потом отписаться? Наталья, в Инстаграм аккаунт вы можете подписаться только на 7500 аккаунтов. Все, дальше вам э, не разрешит аккаунт подписываться, то есть, ну, это лимит, то есть для того, чтобы вам привлечь как можно больше человек, нужно сначала подписаться, потом отписаться, потом снова подписаться на новую партию, потом отписаться и так далее, чтобы у вас был постоянный приток подписчиков, так что вот так. Итак, все, я так поняла, что больше э, вопросов нету, э, поэтому давайте отправляться. Спать. У нас уже и так сегодня был взрыв мозга. Я рекомендую вам обязательно разобраться с Инстаграмом, потому что действительно сейчас это гребень волны. Если раньше администраторов ВКонтакте очень сильно нужны были, то сейчас администратор ВКонтакте ищет работу в Инстаграме. Вот. Так что вот так. Поэтому основная задача лучше начинать правильно. Итак, с вами была Юлия Рыж, и до скорых встреч и спокойной ночи. Пока-пока.